Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео я вам хочу рассказать, представить новый проект биржи, это у нас новое поколение биржи, там есть, можно по-разному трактовать и называть данный проект, проект называется у нас BitYard, очень крутой проект, серьезные люди под этот проект подписались, также есть хорошие лицензии, в общем как вы видите у них там амбассадор Чемпион по тайскому боксу Буакау, серьезный пацан. В общем, ребята, тут очень много разных плюсов. Даже если у вас там нет денег, чтобы торговать там в больших объемах, либо вообще у вас нет денег, вы в любом случае сможете здесь заработать и заработать хорошие бабки. В общем, начнем сначала с краткой информации о данной платформе. И также перейдем к самым сладким таким плюхам то, что вам больше всего, думаю, понравится. Я думаю, для тех людей, которые более, как заинтересованы э, в простом, скажем так, э, в простой добыче э, средств криптовалюты. Ну, и также будет интересно для трейдеров, для людей, которые именно торгуют, инвестируют, занимаются э, криптовалютой. В общем, ребята, у нас здесь хорошая защита. Двухфакторная аутентификация, полностью анонимные сделки, многократная автономная подпись, холодное хранение активов, что очень хорошо, также аудит риска в реальном времени и полная гарантия возврата средств. Получается, в случае чего, не дай бог, как говорится, везде проценты бывает в разные жизненные ситуации в разные моменты бывают но в случае чего всегда деньги будут защищены и полный возврат средств а, что у нас в принципе здесь пишут как а, приятный интерфейс удобный для использования а насчет регистрации за 30 секунд это правда, я реально регистрацию прошел за 30 секунд чтобы начать торговать то есть 5 долларов и уже с 5 долларов можно начинать Вести торги и зарабатывать деньги Главное все это делать с умом Тогда вы заработаете хорошие деньги а, В общем, что у нас дальше Самое интересное еще Самый быстрый торговый движок отрасли Получается соответствующий 1 миллиону транзакций в секунду И также можно здесь выбрать гибкое кредитное плечо От x20 до x100 Но это прям вообще на прям Уровень также еще битярд является ведущей в мире биржей криптовалютных контрактов. Штаб-квартира их находится в Сингапуре. То есть они предоставляют безопасные, простые, быстрые услуги по торговле криптоактивами в более чем в 150 странах мира. Также BitYard поддерживает концепции продукта простая торговля со сложными контрактами и стремится предоставить клиентам максимально упрощенный торговый опыт, реально ребята, пускай здесь короткая информация, да, но она изложена правильно и максимально понятно в плане работы с данной платформой. Также самое главное еще, битярд регулируется и лицензируется в рамках сингапурской АСРА, то есть и потом МСБ США получается по борьбе с финансовыми преступлениями у них полностью есть все лицензии, можете проверить. Я думаю, это все реально, ничего сложного в этом нет. Также онлайн-поддержка имеется. Так что всегда, если будут какие-то вопросы, либо напишите в комментарии под видео, либо зайдете в онлайн-поддержку. Есть мобильное приложение мы их рассмотрим чуть позже, может другое видео попозже сделать. Там, в плане торговли, там как, какие достоинства для себя, допустим, вытянул на данный момент и какие будет попозже и также это как будет работать на мобильных приложениях загрузили регистрация депозит все торговля понеслась в общем ребята идем по плюхам uh, daily mining daily mining прикольная тема да вам просто дают аэрдропы то есть uh, вы просто нажимаете майнинг и вам uh, определенные там не знаю, процент, вам просто упадет немного денежек на карман. То есть, как вы видите, я уже просто сегодня нажал, мне уже упало, получается, пол USDT. То есть, каждый день вы можете нажимать, и у вас будет прилетать там пол доллара, доллар, возможно, больше. Я еще точно сказать не могу, но это будет работать каждый день. Вы просто можете нажимать майнинг, собирать, копить денежку, пускай и понемногу. И тем не менее, в итоге потом неплохо получится. Как бы, э, я думаю, бонус такой мелочь, а приятно. Э, в общем, идем далее. Также еще один бонус. Когда вы зарегистрировались, вы просто нажимаете «Приветственные бонусы». Э, ссылка все это будет. Допустим, за регистрацию аккаунта получать 1 доллар в подарок. Э, за то, что вы привязали там имейл, либо номер телефона, также получаете подарок в виде одного доллара и за каждый следующий шаг там, наторговали, вы определенный объем торгов сделали, вы всегда получаете бонус, то есть ребята очень щедрые проект свежий, платформа просто замечательная, все очень просто доступно, работает сейчас вам об этом также расскажу и покажу всегда вы можете насобирать бонусов и помимо основной своей там торговли либо еще чем-либо заниматься еще очень интересно, они называют это Call. У нас это просто как реферальная система. Регистрируйтесь. И реферальная система у нас такая. То есть вы если привели там друзей, да, там сами торгуете, по вашей ссылке зарегистрировался друг. То, что он торгует, вот когда вы делаете, допустим, покупку либо продажу там криптовалюты, за это взимается небольшая комиссия платформой. Вы с этой комиссией за то, что вы привели друга, допустим, взяли они себе комиссию 10 долларов, там, за определенный там объем, да, с этих 10 долларов, а, за то, что вы привели, вы получаете себе 6 долларов, и 4 доллара получает, конечно же, сама платформа, как бы для развития, для существования, и, в общем, для всего-всего. Очень хорошая, интересная система, довольно-таки все просто, то есть вы регистрируетесь, реферальная ссылка у вас есть в общем ничего здесь сложного нет также там уровни есть определенные Не, это не то что просто как знаете там есть МММ проекты что просто один пришел другой пришел там короче как пирамида нет это просто получается с комиссии платформы вы берете себе процент точно так же на любой абсолютно на любой бирже там Binance, любую другую биржу назови есть комиссия за проведенную сделку, за торги. Вот. Здесь точно так же есть. Только они еще с нами, получается, делятся немного деньгами. Поэтому просто замечательно. Я надеюсь, по моей ссылочке также люди зарегистрируются. Вы можете потом по своей ссылке людей регистрировать, То есть развивать сеть и получать дневные бонусы, за торги. В общем, за все вы будете иметь хорошие бонусы. И, конечно же, сама платформа. Здесь есть а, основной счет, есть демо счет. Вы можете на демо счет попробовать, взять, поторговать. Допустим, там, выберем, там, поставим, я не знаю, пускай у нас будет 80 долларов, да. Видите, как я говорил, комиссия 2 доллара 28 центов. Сейчас мы, допустим, купим, подтвердили. Все, ордер у нас куплен. И потом, это не то, что бинарные опционы, это обыкновенный стандартный график, который идет, э, скажем, в режиме онлайн биткоина, да? Bitcoin USDT, то есть здесь очень много есть разных пар, по которым вы можете видеть э, падение, приросты, и сможете наблюдать за этим. Вот купила там по одной цене, сейчас график пошел вверх, как вы видите уже, с учетом того, что также еще за вычетом комиссии, профит меня сейчас с минуса потихоньку начнет восстанавливаться в плюс. Я сейчас, конечно же, ничего не анализировал, просто так на обум тем более демо счет, всегда можно потренироваться, побаловаться и понять, как система работает. Допустим, когда мы уже получаем определенный профит, нас это устраивает, мы нажимаем закрыть сделку, все, и сделка у нас будет закрыта. Это просто как был пример. В общем, потом будут стратегии, будут еще видео, как выгодно на этом подняться, заработать. А, много разных обновлений, ну и тому подобное. А, ладно, ребята, что ж, подпишитесь на канал, все ссылочки будут в описании, пишите свои комментарии, а, поддержите видео лайком. Всем удачи, всем профита, всем пока.